15 по 23 января в Заянске на базе спортивно-оздоровительного центра «Ялтазай» прошли всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам. Программа соревнований включила в себя мужские и женские гонки на 5 и 10 километров классическим и свободным стилем – спринты и эстафету. В соревнованиях приняло участие 25 команд из вузов России. 22 января в мужской эстафете 4 10 километров команда в составе Ермилина Виктора, доценка Данила Салахова Марата заняла первое место. Команда в составе Муравьевы Жанны Абрамовой Екатерины Мельниковой Алены заняла первое место в женской эстафете 3-5 километров. В общем, в зачете команда Казанского федерального университета заняла первое место, опередив своих основных соперников. Ну, следующий этап у нас э, вот Артем университет будет. Да. А со студентами мы у нас сейчас уже будет. Но это... Для российского уровня, мы заняли первое место, это высший уровень они как бы являются кислородами России среди студентов по лыжным гонкам. Сборная команды КФУ. Данные соревнования стали отбором сильнейших спортсменов-кандидатов на участие в 18-й Всемирной зимней университете 2017 года ⁇ Палматые ⁇ Получается, бегут а, и старплетные гонки три девчонок, три по пять км. Первый этап старше будет классическим стилям, второй-третий этап бегут свободным стилем. У ребят, соответственно, все участвует. Первых два этапа они бегут классическим стилем. Третий, четвертый этап бегут свободным стилем. И последнее соревнование, значит, бегут ребят 30 километров свободным стилем, а девчонки 15 километров. Mm -hmm. И в итоге у них получается как бы шесть гонок. Руководитель команды КФУ поделился не только спортивным составом команды, но и без сомнения верит в победу своей команды, состав которой входит Артем Николаев. У нас Николаев Артем уже два года назад участвовал на университете, где завоевал одно золото, одно серебро и две бронзовые награды. То есть у него уже опыт есть, тем более нынче он вот у нас так называемый Кубок Европы есть. Он идет в общем, защиту там на втором месте. То есть у него по сравнению с другими опыта побольше – я думаю, да, все будет хорошо. Елизавета Евтефеева, Универньюз.